А на какую оценку в этом году рассчитываете сами? Не скажу. Ну, во-первых есть возможность себя проверить это тоже само по себе очень интересно я знаю очень многих людей много моих друзей которые говорят что им интересно проверить себя на знание русского языка такой вот, тест себе самому устроить но на что обращаю внимание у нас очень многие документы которые готовятся пишутся вроде бы русским языком Но, знаете авторы русского языка совсем не знают. приходится иногда поправлять указывать, что это совершенно не по-русски получается. вообще иногда невозможно понять, а что-что напишет. Вы знаете, на самом деле это очень правильно, когда мэр города Новосибирска Анатолий Геевич выбрался три года назад. Он сказал, что это очень знаково, чтобы в Новосибирске именно у нас в мэрии писали тотальный диктант. Это такая проверка для всего руководства города, потому что если ты не владеешь русским языком, ты не можешь возглавлять этот город. И поэтому каждый год у нас мы все вместе пишем тотальный диктант именно уже такое, как символическое такое проявление. Я являюсь тем самым диктатором, который произнесет весь, прочитает до буковки этот диктант. Текст замечательный, я думаю, он принесет удачу для многих желающих добиться высшего результата. смотри